Привет, с вами Данил Яценко, продолжаю играть на фейке. сегодня у нас э, Шаман Вуду и сегодня не буду проходить никакого паладина, потому что сейчас у меня 2 часа ночи и напарников нету, просто-напросто и все. Супер боссов также нету, поэтому только паладин, ой паладин Шаман Вуду, я уже истратил одну миссию на него только что и не прошел Также забрал бонус только что я. Просто я тут не записывал. У меня видос прорвался почему-то. Вот заново пишу. Давайте сейчас. У меня стоит два перса. В принципе, тут я знаю так типа уже. А, у меня шапка исчезла. Блин, у меня шапочка пропала, ребята. Обидно. Так, вот так вот делаем. Боремся просто вниз. Нужно утопить этого шамана Вуду. Как видите, он меня мочит, мочит, мочит. И все. Просто капец. Сейчас я беру черпачком своему иду сюда. И вьюз в гасочки. И сейчас беру еще одну фукасочку. Бью. Мне кажется, не пройду опять его. Потому что, как видите, у меня два раза зауронил за сильно. И у меня остается один черпак, чтобы пройти этого сама на воду. Как я пройду сама на воду, я пока не знаю. Так, бьем еще одну фугасочку. Через ход должен я по идее, его утопить. Если я его не утоплю, то будет очень все плохо. Ну, очень плохо все. Так сход вообще черпак, я не знаю, как его топить сейчас, он промазал ход, ну, в принципе так, ладно, сейчас я чуть-чуть забурюсь туда, как-то вот так вот, наверное, будем там отсиживаться, так, и надеюсь, а кто урод, а? Да, босс вот проходит не сразу. Мне кажется, сразу не пройти его. Если не пройду, то просто на миссии пойду, пройду. Я должен пройти, ребята. Должен пройти его. Так, потому что я пока что ни одного босса не, не запорол. Так, аккуратненько. Так. Берем вот так. Аккуратненько прыжок. Я утопился. Ладно, у меня черпак еще есть. В принципе, есть шанс еще. Хотя уже нет. Уже нет шанса, потому что у меня нет даже регенерации никакой. Обновляем. Пиздец. Обидка. Как же его пройти, ребята? Как же его пройти? Потому что. Может один одним персом проходить его вообще? Но, в принципе.. Попробовать можно. Так, что у меня вообще? У меня есть перевязка токсин. Да, у меня есть перевязка токсин. Если что, то можно будет заюзать. За него дает всякое говнище. По сути, да. Так, может быть на урон убить его? Хотя на урон толку вообще никакого нет убивать его. Да, думаю, в два перса будет реально его трудно бить. Сейчас еще один ход. Сварочкой вниз. Ну, бурилкой этой. Или можно фугасочку сразу пускать. Ах ты урод, а. Ну, шансы есть, шансы есть. На прохождение. Берем фугасочку, достаем еще одну. Так, и вот так вот делаем. Спускаемся вниз и потом еще одну фугасочку. И надо как-то будет его топить сейчас. Потому что эта сука она берет регенит всех. Вот это очень плохо так. Очень, очень очень плохо так еще одна фугасочка пошла так синчик у меня если что есть поэтому могу заюзать так как же мне сейчас его скинуть туда вниз вот этот вот вопрос жизни и смерти просто тем более это сука еще блять меня атаковать пытаются так, надо подумать. У меня минки минкин ну, ложка есть. В принципе, да. Я могу сейчас пойти туда. Допустим, да. Допустим, могу пойти туда. Так, и наверх надо забраться, наверх. Так, берем две минки, ставим, даже может три поставлю. Две только успеваю прямо на ложку так, так аккуратненько я должен топить его должен так почти короче топил я его сейчас через ход я топлю точно его может он сам утопится вот блять а ну, в принципе половину я уже прошел как бы ну как бы даже меньше на половину потому что могу сейчас все спокойно черт этих демонов то младших их очень бить трудно они блять телепортируются везде блять как суки все утопил эту суку теперь давайте будем бить младших демонов скорее всего я их буду травить ребята да я их буду травить потом что еще да, пускай травится пока что. Еще кто, кто, кто сейчас ходит? Сейчас ходит. Да, у меня, в принципе, есть тут вот один вариант, как их охуенненько сделать, чтобы они, блядь. Надо было не так делать. Ай, сука, блядь, пизду. Неправильно я делаю. Сейчас, короче, он, надеюсь, будет бить этого. Ну, блядь, меня зауронило обидно сейчас я отстаю к этому надо брать токсин, короче, берем токсин сразу и не залеем и будем травить этих двух ДЦПшников я думаю шансы есть на прохождение, ребята сейчас кто? сейчас этот ходит, пидорас они еще будут тоже юзать ребята, они тоже юзают, я же забыл они могут так заюзаться, вообще. А у меня блокиратора нету. Так, ну что я буду делать? Может с кувалду дать? Или, или, или, или. Или со снайперки можно. Или вертолет пустить какой-нибудь там. Ладно, один можно потратить верт. плохо так только не бей пожалуйста блять все нормально так вот уже есть прогресс какой-то так сейчас я сделаю вот так вот заберусь наверх прицелюсь снайперкой как-то так беру ружье и просто уроню их двоих У меня полный хп почти. 100. Вот козел, сука. А. Это плохо. Надо брать перевязку сейчас. Можно пока потерпеть еще. Да? Потерплю, потерплю пока что разочек. Один ход. Так. Сейчас берем дропашек. Так. Дропашек. И стреляем по минус 2. Даем трубовичком. Плохо. Сейчас я могу утопиться. Если я буду прыгать туда. Короче, пизду. Не дай бог, сейчас меня убьют еще они. Кто сейчас ходит? Этот ходит пидор. А, придется брать. Ладно, пока не буду брать. Я еще могу пожить немножко. Надо, хотя бы одного убить, блять, и все. У меня есть какой-нибудь там фриз. У меня антифриз есть? Нету. Ладно, одного убью. Допустим, одного я убью сейчас. Так. Ай, блядь, сука, нахуй. Ай. Пиздец просто, я еще так сильно потратил, сейчас надо было обновлять страничку, по идее, я так сильно потратил в пустую, сука. Два арбалета, все, нахуй, я тут не пройду, наверное, его. Пиздец, как так можно было наебнуться, ребята? Как так можно было лохануться, я не знаю. Давай, за урона его чуть. Так, теперь фугасочку, снова такая же тактика, ребята, только в этот раз я буду поаккуратнее играть. Пиздец, я утопился, нахуй. Я утопился, хотя мог пройти спокойно сейчас. Пиздец, просто пиздец. Так, сейчас две фугасочки я пускаю в него. Ах ты уродина, блять! Ах ты хачина, блять, сука. Зато он... А, ну в принципе, блять, это хуёба. Вот очень хуево, что он спускается вниз. Сейчас беру сразу токсинчик нахуй. Да, чтобы был реген. Если что, можно будет обновить еще раз. Только что я, короче, лоханулся, не обновил страничку, и у меня, блядь, пропал токсин и два арбалета моих. Пиздец просто. Если эта сука, будет меня бить, да? Не будет бить меня. Не будет бить меня, сука, понял? Понял меня, уродина. Так, берем. Ставим миночку здесь. Токсин я поздно взял, ребята. Потому что сейчас у меня будет полный хп, он бы у меня еще регенил. Если бы было были, Было хп меньше, то я бы еще отрегенил больше себе. Так, утопил. Вот так. Теперь кто ходит? Теперь ходит этот. Ой, сука, блять, сейчас.. А, пух, повезло. Один хп зарегинил, вот. Пиздец просто. Ну, в принципе, тактика понятна, ясна. А, блядь, хуя блядь, тактика. Чуть за урон его, короче. Ну, или себя за уронь там как-нибудь. Ладно. А у меня два арбалета еще осталось, в принципе. Дальше что я делать буду, не знаю. Без, без арбалетов я тут не пройду. Этих... Тупых боссов. Главное не утопиться, блядь, самому. Сейчас он меня будет пиздить, сука. Да, он, блядь, ебаный. Как ты меня заебал уже. Ладно, у меня окорок мой. Дает реген. Так, надо, короче, брать. Сейчас возьму, короче, две бинки поставлю. И на ложку запущу. Даже три кину. Нет, одну. Оставлю. Так. Так. Куда пошел? Далеко? Давай-давай-давай-давай-давай, лети-лети-лети, сука, он не долетел. Обидно. Но зато урон очевидный. Так, кого будем бить? Я буду бить самого слабого, наверное, В принципе, босс... Ну да, легкий. Так... Итак. Так. Блять, заебал, залезай. Чего потратить порт? Или верт еще можно? Я короче играю эту игру. Сейчас куда далеко уйдешь. Ну короче, я потратил два вертолета, блять, четыре арбалета. Что еще потратил я? А, сейчас сожру, сейчас сожру. Да вот сожру, по любому сожру. Две перевязки, ой, одну перевязку, короче, один токсин, сейчас еще потрачу, блять, наверное, скорее всего порт, если так не доберусь до них. Давай лезь, лезь, сука, давай лезь, так, у меня двойной хуй с ним, короче, беру ранец. Не жалею, ребята, не жалею вообще ничего, блядь, потому что я... мне стучные персонали особо сильно не нужны. Они так упортит игру и всё. Угу. Промазал лох. Так, ну идем добивать этого козла. Козла отпущения. Так, ладно, давайте этих пока будем бить. можно в принципе этого еще раз ударить так извиняюсь за тихий голос ребята может быть он будет не тихий я не знаю как там микрофон нормально будет передавать звуки или нет о красавчик красавчик чувак красотелла бортелла да нахуй добил одного и осталось два перса. Ах ты козел, ах ты мразь, ах ты блядинка тупая. Еще одно такое попадание, и я труп. Ну, в принципе, я этого не допущу, чувак. Потому что сейчас тебе пизда будет просто-напросто. И все. Главное, чтобы залезть туда. Ну, все, Просто ружье. И все, нахуй. Вот так вот я... ...такую хуйню делаю. Так, осталось два удара. Сделайте ему, надеюсь, ты меня не зауронишь. А если он зауронит меня, то это будет очень плохо. Он меня зауронил, в принципе... Но я думаю, я выживу. Думаю, сейчас барана убить его, потому что рожьё там... ...ему меньше снимет. Так, так, так, залезай. Залезай. Собака, залезай. Ну. Ну, залезай. Так как ты меня раздражаешь уже. Так, собарашка. Скажу. Ага. Хуяшка, блядь. Прикиньте, убьет сейчас. Да я охуею, если убьет. Нет, не убьет, даже не задел. Хотя, по идее, там можно убить огнеметом. Максимальный урон 180 хп. Огнеметом. Если без усиления всяких. Все прошел, ребята, прошел. Хотя мог пройти еще давно уже. Ой, блядь, прошел, сука. Я УЗИ взял место. Сука. Да он не убьет меня, Я не верю. Я не верю. Нет, конечно, блядь. Все прошел. Вот такое прохождение, ребята, легкое одним перцом. Так, все, теперь я крутой, блядь. Теперь у меня вот такой артефакт есть. Такая шапочка, блядь. Так, еще у меня 14 тысяч вузов. Давайте пройдем еще. У меня одна миссия есть. И на этом закончу, ребята. Сегодня видосик вообще коротенький такой. Так, давайте дадим вынос. Так, кстати, можно дать вынос попробовать. УЗИшечкой. Ну, залезай. Ну, залезай. Залезай. Так, я не дам бы нас, короче, ну ладно. А, не успел, короче, ну похуй. Сейчас будем, короче, делать вот так. Чтобы у меня не бесил этот... Козлина тупая. Сейчас мы его... Так вот. Фугасочкой, блять. Так, ну и будем сейчас этого ДЦПшника скидывать в водичку. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не хватало еще просрать в такой-то шапке, блять, охуенный. Так, ну я не хотел, короче. Перекинуть его, но получилось так, что перекинул его. Так, аптечечки собираем, блядь. Сейчас мы этого дауна, блядь. Хотя, в принципе, что я тут, блядь, топлю? У меня есть минки на ложка, блядь. Сейчас минус два домой все. Минус два, минус один может дам. Смотрим, как там получится. Так, берем, так, так. Ай, блять, хуйня получилась ну, плохой. Так, ну что, последний ход, наверное, надеюсь, я его добью. О, спасибо, брат. помог мне даже, братанчик, даже помог мне. прошли всем спасибо за просмотр завтра паладина с кем-то уже точно и всем пока